доброе утро добрый день сегодня мы едем опять снова в горы сегодня у нас будет 4 человека полный экипаж такая прекрасная погода как обычно еду за ними пункт назначения это у нас гостиница владикавказ там собираемся и выдвигаемся в сторону кармадонского ущелья очень такая история мы сюда приехали уже у нас тут четыре девочки Ой, упали. Впереди в тюле. Мы приехали уже вот, на первое место. Это Мемориал Бодрова. Погода плюс-минус хорошая. Думаю, дальше будет прям хорошо. Сейчас Спасибо. Сделаем пару кадров. А а, идите, идите сюда на пять шагов. Вот так. Потерялись наши, типа, прошайки постоянные. Здесь постоянно постоянной комнате был один такой собакен, который настолько любообильный, что прыгал на всех. Ну, видимо, нашел себе другое пристанище. Чтобы было понятно, вот это вот все, вот это вот все было затоплено при сходе ледника. То есть вот первые деревья, где видны, именно вот до этого места. Примерно. Плюс-минус. Сходим дальше по привычным локациям. Это Саталина Кармадонская, Гиналдонская, пару смотровых, перевал, а потом город Мертвых. Дальше посмотрим по обстоятельствам. Девочки уже фоткают. Вот это прям так красиво. В общем, это остановочка еще одна. Здесь можно видеть путь, который проделал ледник. Вот я вам тоже расскажу. Вот смотрите, видите, линия леса. Вот, вот здесь. Вот это все ледник съесал. И тут выросло да? И вот это все выросло, да. И вот с этой стороны тоже видно, видите, вот угу. лес. И он вот сюда чуть-чуть заш... вот зашел и вот здесь уже был. А так, видите ледник? Нет. Различаете, нет? А, с левой стороны, где больше всего белого, и скалы угу. не видны, это есть ледник. Угу. А, называется тот... Майли. Нет. И от него, вот так вправо, колка ледника. Угу. А, а еще дальше. Еще раз, еще раз, еще раз. Вот холм, угу. этот Белый. Угу. заросший, наоборот, вот угу. де де де деревья. И за ним, вот смотрите, много белого. Да? Без угу. скал, который не видно скал. Вот сверху это ледник сам, а вот вниз вот так спускается, там видно вот прям вот, вот, Да, да, да, да. Это да. все язык ледника. И он там дальше можно, если пройти, мы сейчас поднимемся, можно тоже видим. он вниз спускается. И вообще это путь на гору Казбек, куда восхождения ведут. А отсюда ведут? Да, вот про эту дорогу прям идут вперед. А -а -а. И там чтобы пере... пройти, там короче дорога проходит через сам язык ледника. Нужно а -а -а. его пройти и дальше подниматься. И с правой стороны, вот за вот этой горой, которая чуть-чуть ближе к нам, скала, ну, видно, да, вот различия? За ним уже там колка. А -а -а. И вот он вот так сошел, и потом вот это все пошло. А еще выше колки, там вот тот, тот тот который его ударил. Мы его сегодня практически тоже увидим. Очень красиво. А вон это. Такая большая гора. <сёк> Но вот так с облаками, когда где-то вылазит. Казбек с той стороны? Казбек прям вот... вот а, а это, а это, что, а это Боже, другие горы, они не такие большие. Они просто ближе, так а, кажется. А это по далеко, поэтому так кажется. Не, не, ну, на одном уровне. Ну, мы, мы когда ехали, вот только вот с заправки, там получается слева мы Казбек видели, нет? Да, вот белые шапки над да. Некоторые деревья... А откуда? А, местные. А кто здесь живет? Ну, сейчас будем проезжать Все. Uh -huh. Здесь эти пограничники Чтобы, кстати, пройти туда На Казбек точно нужно Пограничников посещать а есть Определенная точка до которой, до которой можно Пройти по паспорту А до дальше Нужен пропуск mm -hmm. Ну, до ван там горячие ванны есть Родон или горячие ванны Туда постоянно туристы все ходят И местные тогда можно просто по паспорту с собой потому что пограничники постоянно патрулируют и если нет паспорта то пройдемте пожалуйста, штраф выпишем вам в отделение, так скажем, в управление а паспорт по российскому или загранному? в России? я да зачем тебе загран в России? а зачем здесь пограничная по зона? пограничная зона между кем? Грузия, Казбек а зачем тогда им мой российский паспорт? А, Пятикилометровая зона? ну понятно правильно. и вдруг ты хочешь э -э убежать в 5-километровой зоне нужен пропуск всем, а до 5-километровой зоны просто паспорт, чтобы был с собой. А всех иностранцев нужно отправлять сразу к ним, если мы в вот такие места посещаем. Увидели точно этот уже ледник? Ну, вот, вот, вот, вот вот он прямо вот, он, да, выделяется, да. белый. Вот, да, вот. Я заметила, тоже, если присмотреться, то да. Ну это надо присмотреться. Будто... А вот он, а... И когда ты сказал язык, именно реально как язык. Ну вон, вот а, так да, вот идет, который да, да, он, да, он, да. Да. я его тогда еще уже поняла, что у нас это... важно представить, что. Как будто вода замерз. Вот, а летом это прямо сразу видно, потому что вся весь снег стоит. Снега нет. Только ледники остаются. Летом приезжают люди и говорят, а, садятся в то такие: "А мы же увидели снежные горы". Я говорю: "Зимой то, летом нет, только ледники". Причем летом а, сложность в чем в том, что вершины все в облаках. Это называется, Летом? да, фен, да, эти горы образуют, ну, к себе либо притягивают, либо образуют облако, и они все закрыты бывают. Я это называю увидеть. Полураздетую женщину. Как будто она лежит. Нет, а, ее половина это, закрыта, что? а все остальное открыто. Сензура. Да. Стихийные дрынки. Мне очень интересно, они вообще зарабатывают деньги вот эти? Люди. Ну, Они сейчас будут с... да, встречаться наверное. Я вот помню в Сочи Вино это покупают Я смотрю, думаю, вы что, больные, что ли? Вас привезли к богатым людям в дом Они вам что, прям ведом вот продавать? Уксус продают, крашеный Покупали вот такими ведрами Я, это, Я это смотрю, попробую Мне тоже все Не надо попробовать не, Побуют, не А потом надо. домой приезжают И начинают пирамида я вообще в таком шоке была помню приехала к хозяйке рассказываю слушайте у нас туристы дебильные ну и рассказывай про это вино Я говорю, покупали же она говорит таня ты хоть не купил я говорю да нет конечно больная она говорит иди к моему соседу позвоню я он тебя продаст нет я пошла действительно к соседу он мне продал нормальное вино ну подарок тоже же надо что эти модели Бывают у меня такие э, девочки, одиночки, угу. э, попадают, что просто она одна, все больше никто на этот день. И она каждую сновку в телефон мне вручает, а другая бывает, другой вид девочек. Всю дорогу везде становится, она смотрит, выходит смотрит. Я говорю, давай сфоткаю. Да, да. Она просто хочет это все смотреть и не фоткать. Я говорю, а как ты же не вспомнишь? Да нет, пофигу нормально. Да, Я это все запомнил да, эмоциями. А ну что это, чтобы не играть? Самое главное, вы делаете все правильно. Надо во всех местах новых фотографировать не места, а себя на фоне этих мест. Ага неважно как на самом деле правда потом не запоминается То есть, ты сейчас здесь все так словил картинку все нормально все хорошо а потом домой это приедешь а ты потом фантазия дорисует по другому вот кнопку нажимать так хорошо О, видишь, уже как красиво получается да 500 рублей тебе что мало <с> Чё, телефон своим фоткой? Чего же, а. же перекинуть надо было. Так, ну чё, погнали девочки? А куда угодно бегай просто? Как чумачечая? Ну лавочка там. Ты, ты на замедленное снимай. Да, она потом сама замедлит. Все? Ну давай, я просто буду А рука в кармане зачем? И поехала теперь обратно беги да иди обратно да давай давай вот сюда чуть-чуть правее уходи да? да давай беги вот так беги все беги беги Так-то в горы побежать. Да Спасибо большое. Чай в горах. Мечтать я помогла могла. Неделю назад. В Тюмени, сидя, холодной. А чуть-чуть на 5-10 градусов больше температуру. Отсутствие ветра. Штиль. Отсюда а на уехать. На Это надо полы. просто. Надо было, да, на Силкой. Силой тащить, короче, да. заставлять людей вот в таких мест уходить. А представьте, костер. Вегетация вообще. Уже, надо, Просто вообще уже. ничего не а, надо. Сильно холодно, даже вот, если сейчас. Да, очень. очень. Да? А, а летом? Летом тоже холодно. Ты, тоже, да? Даже с костром и с палаткой. Ах, ну, если ты спальники, то Ну, угу. холодно. Палаточки ходят. Мы угу. спали в Архызе летом в июне. Было до минус 5, mm -hmm. и мы нагревали с наливали в бутылки, и бутылки в спальни клали, чтобы это было. А это только минус 5, да. Снова это в нашем любимом кохтесаре. Место с серпантинами. Когда-то здесь будет скоро асфальтированная дорога или асфальтированная или как-нибудь знает Тут так много всяких возвышенностей очень красиво страшно же что тут метров пять падать ну, можно, ноги можно но зачем вон смотрите еще этот видели эти рисунки нет вон Где? не видно В не видишь рисунки которые синие, желтые какие-то да, да вот там девочка с жужжавлями, там какая-то травушка, там лошадь, что-то еще, что-то. Там много вообще их. Вниз еще там щеки Кира Найтли нарисована, мазонка. но она же в каком-то фильме была амазонкой И, И вот это, этот кадр. Бакушки, лягушки, лягушки. Ветер опять сильно дует, ну не сильно, нормально. Там конечно написано что можно А да? какой кадр А ты нам потом пришлёшь? Нет выходит? Можешь с ютуба скачать Можешь с ютуба скачать Смотри как он Да давай засунем Переворачиваешь, вот так опускаешь и поднимаешь. Она <свист> же не соленая вода. Давай, давай, давай, давай, давай. Она <свист> же не соленая вода. Она 0,5 сделала? 0,5 сделала, чтобы было видно. Озеро и все. Да, Красота неимоверная. Я сейчас Ой! А ну назови эту букву. А. Ну, почти правильно. Она в английской транскрипции, там в немецкой, используется, но там она звучит как Э. Мы могли ее по городу на ну, каких-то больших этих надписях встретить, только она выглядит, это маленькая есть большая, она как А и к ней вот так вот Е. Это просто поисковики выбиваешь ассети, это вот. Поиска, убиваешь, а выпадает, а вот ага. А что за камни? Зачем Чтобы машины не заезжали. Видишь, это все, здесь трава была. Распахали машины. К вам? Нам. как 3D. Ну, вот 3d с этой горы она где-то 3200 вот вершина угу. можно в хорошую погоду увидеть Эльбрус. брус у нее тоже есть восхождение как будто смотришь на картинку из другого времени свет другой как будто другое измерение угу. ну, вот После я тоже вот рассказывал да это я не люблю вот эти научные обоснования магии. Да, да, да, это я д... тоже. <laughs> это тоже дымка. Говорю, это, магия. <laughs> это другое. Они какие-то бархатистые, прям, да. да а есть одна легенда, что вот там вот сейчас мы спустимся, там поселение будет. И видите, вот идут вот эти вот там внизу, как это объяснить? Ну вот там рельеф такой угу. внизу, прям в низине посмотри. Да, как лестница. Да. да. Это то, что земля шла вниз. Угу. А есть типа легенда, что перед тем, как туда люди заселились, угу. а, пришли туда другие предки наши, и там все было в лесу, в деревья. Угу. И им это так место понравилось, что они выкопали это все, все перекопали, все убрали, и осталось очень много лопат. И поэтому название этого села звучит как Лопата. Да? Ну, mm. фиакдон называется, а Фиаг – это Лопата. Вот. А вон, видишь, вышку? Uh -huh. Вот туда мы едем. Mm, так далеко еще? Mm -hmm. Угу. И оттуда, если нам не помешает ничего, мы увидим, откуда мы ехали. Да, офигеть. Это вот как раз самая высокая точка, да? Да, это вот там лавочка. Да. ой ой я не могу, я не верю, что это настоящая. Я не понимаю, как... А с этой стороны буква, как доллар. Да, да, Эй, Маша, аккуратно! <связывается> Давай вот этот телефон. <laughs> Woohoo! Если я захочу самоубиться когда-нибудь, я именно сюда приду, раскачаюсь. А прикол в том, что так неудобно же. Ну смысле, не убьешься, будет больно. Возможно, еще и не укрытие. Давай еще раз так же сделай. Ой, красивая какая ты! Какая-то небесная! Ну так твоя же, кто рожал. <смех> Ой, Маме спасибо, красивая. какая ты неземная дочь <смех> Можешь сама раскачаться Давай, пробуй Ты же видела, как я раскачивался Это будет более по-настоящему <смех> Женщина кровей, да, горячих да, да, в верно, своей среде. Ваши ощущения? Да? да. Ой, Божь, что ваше ощущение? да? Нет слов. <связь> Это сон. Невероятная какая-то. Я во сне космический вот какая а смотри сколько людей тебя ждут мама акробат окей это неправильно все правильно туда идите сразу не толпитесь Ага, уже тоже неправильно проще все вы неправильно это сделали Вот там, постойте. Это на обратном пути сходкаете. Короче, смотрите, вон леопард, передний азиатский леопард, символ Осетии на гербе, на гербе изображен. Это автобег Но это понятно, но мы сейчас идем вниз. Шаги предельно короткие, спина ровная, руками не помогаем. Стараемся идти ровно, потому что если вы помогаете руками, Упадешь, если ты упадешь, будет больно. Не спеши, не ментиши. Здесь еще ладно, там вниз будет страшно. Стойте, сейчас еще надо что-то рассказать. Прям туда да. Ушки на навострите. Вот смотрите. Вот на вот такое не наступайте. А, Она а сыпется. Старайтесь по бокам. Хорошо. И посмотрите, как я это делаю. Я это делаю прям для блондинок. Будем каждый сколько-то метров останавливаться, чтобы все прошли. Обратно мы полетимся наверх. Взлетим. Не, нормально, нормально, я живу. Нормально. Я сказал короткий, а она прям широко пошла. Короткие, короткие, короткие короткие шаги. Идти можно? Ну, если получается. Нормально. Меня не столкните. Так, так, так, так. Давай я тебя буду лучше держать. Давай, давай. Смотри, пошла по центру. Вот здесь уже можно, видишь, нету. Сыпухи, чтобы не было. Можно дальше, вниз, идите, вниз, вниз, вниз. Не, не так, не так, не так. Дальше, дальше. Давай, идти я буду нормально. А идите обратно быстро вот так, вот так идите. Повыше поставь ножку и потом уже спускайся. Я же говорил, не, не садись, ничего не давай руку. И вот так во вход идите. Ай. Здесь вода поднимается намного выше, ага. вот где он стоит, этот камень полностью скрывает. весь мусор ЕК принесла. Теперь надо здесь перепрыгнуть обратно. Что? Здесь у них трапезная. Что? Здесь трапезная. А тут нам чири продают, да? Да, это монастырская лавка, это часовня, это храм. Да, монастырь с храмом. Ближе к поручню идите вот так. Чтобы держаться. Чтобы держаться, да, потому что крутые лестницы. А сюда Чтобы не упасть. если хочешь, иди так. Просто предложил. Сейчас он, к сожалению, закрыт да. за то, что там ведется реставрация, там роспись ведут а -а -а. и только по выходным открыт бывает, когда рабочие отдыхают. Вот, но так он внутри очень красив. Да? Там вот, это, вот эти оттенки синего, темно-синий такой. Я говорю, на этот похож, да, снизу, на Далай-Ламу Тебе это как его? Что я совсем капаю? Сбыл... Скорее вообще. Там ему, тоже... ему этот э, сколько лет? Ну старый да видимо. Нет, чуть больше 20 лет. Затерпи казак, атаманом будешь. Слышь, точно, наверное. Ну это казачка, вот она прям прикольная идет. О, Слушай, ну это местный автобус. А откуда они сами? с так Только он знамя так несет. Вообще не знаю. Поезд метро приехал. Че, ты кайфуешь здесь, да? Где твой рыжий брат? Ротом дышать надо, ротом, да? Не, вы можете идти как, как вам идется. Два шестьсот всего. У тебя в голове. Ё-краса Аня! Смотри перед ногами, перед собой. А то падать далеко. Вон, смотрите, вон она, это девичья гора. Которой мы уехали. Откуда мы ехали Не видите, да? И не хотите. Какая из? Вот пирамида. А -а -а. И вот из-за нее мы сюда приехали. А, -а, а. Ну типа дойди ближе, тут вообще-то лучше. Давай, а? давай, давай, пойдем не тормозим. уберите телефон и потом это. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я вас тогда веду, а потом делать еще хотите. Пока солнце не зашло, почти. Страх у тебя в голове. Страх. Я э, вот очень сильно боялась высоты. И каждый раз оказывалась в горах. Нормально? Специально. Я избавляю от фобий. Дело в том, что потом я подумала, что это нормально. И это просто человеческий инстинкт самосохранения. И бояться это нормально. Я просто всю жизнь рос на двенадцатом этаже. Ты чувствуешь тишину? Слышишь? Ветра нет. Прыгай. Ну там этот слышно. Там в деревне такая на даче тишина. В вымершая, я там одна практически живу. И я вот так утром, там, утром стою и там так тихо и так, так тихо. Ну я специально искал место, чтобы меня никто нигде не нашел. Вымершие деревни, да. говорится. Маргинал. Вот, вот, смотрите. Вот гора ближайшая, и вон пирамидная, которая. А. И вот оттуда я вам показывал вот это место. Офигеть. Оттуда мы приходил, он полетел, полетел. Угу. Красавец, это, это, Ворон, но... это кто орел? Это какой-то. Ворон? Что-то. Сфотка его на зуме. О, Вау. Вау. Что ты я Красавец. Такая... Красавец. Ну Вау. его крылья на орлиные похоже. Это какой-нибудь ястреб. Я просто не могу по кого. Вот он прям пикирует, как посмотри на него. Все. Он устроил ну, нам шоу. Давай, только не на нас. Если он на нас полетит, вы просто этот... Не прыгайте с горы. Ладно, все Как он посмотри парит. Ай, я... Эй, как ты так умеешь Научи нас? Че? Зачем? То ли в конце мая, то ли, ну, скорее всего, в конце мая, вот это место. Сюда надо приехать где-то в полтретьего в три утра ночью и вот здесь стоять. И откуда-то прям вот из, из вот этих гор выходит солнце красиво Оно прям такое багровое, красное Потом повыше, повыше прям. Ну, я вам никакими словами это не расскажу Это самое прекрасное место На планете Земля? На планете Земля вообще во всей Вселенной Уставшие, да? но счастливые. У галактики Млечный Путь. Да, исполнились. Вместе согреши. С той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла. С той девочкой пришла